Билеты в кино. Добавочная стоимость 192%. Попкорн 900%. Стакан содовой. Добавочная стоимость 1400%. Друзья, и это только три простых примера, в которых люди переплачивают огромные деньги. Сегодня в нашем видео мы поговорим о вещах, аксессуарах и других вещах, где высокая добавочная стоимость. Так что вы будете знать, где можно сэкономить. Давайте откровенно. Я как бизнесмен понимаю, что компаниям необходима добавочная стоимость, чтобы делать прибыль. Это нормально. Но если вы понимаете, сколько они добавляют к стоимости, то как потребитель вы можете использовать эту информацию для переговоров, чтобы получить скидку, лучшую цену и сохранить деньги. Об этом наше видео. Сперва поговорим об одежде и аксессуарах. Индивидуальные костюмы. Какая добавочная стоимость тут? Примерно 100-200%. Это, пожалуй, конец нашего списка. Если взять дизайнерские костюмы, то маркап тут уже составляет 200-400%. Разница в том, что первый сделан лично под вас, а второй идет на массовый рынок. Добавочная стоимость духов от 100 до 500. Дизайнерские туфли в среднем 354%. Дизайнерские джинсы 650%. Далее давайте обсудим ювелирку. Поговорим о кольцах, браслетах, ожерельях и часах. Добавочная стоимость тут будет примерно от 200 до 1000 Часто это бывает с золотыми кольцами, чем серебряными или металлическими. Когда речь заходит о драгоценных камнях, то тут идет самая высокая наценка. Если говорить о самой большой наценке в мужском гардеробе в 1329%, то это будут дизайнерские очки. Я догадываюсь, что вы подумаете. Я ношу очки, моя жена носит очки, мой сын носит очки, те, о ком я забочусь, носят очки, и я не хочу переплачивать такую бешеную наценку. Итак, вы собрались в путешествие. Давайте посмотрим, какие наценки вас ожидают. Билет на самолет, наценка 388%. Международные перелеты, это еще дополнительно 200%. Мини-бар в отеле, как минимум 400%. Да, это упаковка с 10 долларов. А, вы забыли вашу зарядку для телефона. Угадайте, 672% наценки только за эту вещь. Все еще не купили билеты на концерт? Опс, кажется, все продано. 2873% наценки от изначальной цены. Последний, но не менее важный пункт для путешественника. Вы только что превысили ваш трафик. Что теперь? Вам придется платить за смс чтобы ваша жена знала, где вы будете ее ждать после концерта. Наценка за эту смс-ку будет 5961%. Ну как, эта смс-ка пощекотала вам нервы? Надеюсь, нет, потому что я еще не закончил. Вы пошли выпить и заказали бутылочку вина. Вы хотите расслабиться и провести приятное время с друзьями. Угадайте, наценка в 400%. Слишком много, знаете, мне не нужна целая бутылка. Возьму бокал. За него от 400 до 800%. А что, если я буду пить только пиво на розлив? Угадайте, друзья, 694% наценки. Боже мой, Антонио, эта добавочная стоимость безумна. Просто принесите мне микс из напитков. Ты сейчас 150% наценки. Хорошо, с меня хватит алкоголя, налей просто содовой. Ты сейчас 150% наценки. Вау, вот это действительно сумасшедшие наценки. Но в целом, я понимаю, компании должны оставаться на плаву, но тем не менее, мне предстоит поездка. Мне надо быть вменяемым, так что я возьму себе вкусный мокко. Но ведь, скорее всего, там будет огромная наценка. Возьму простой кофе. Но у него наценка 1000%. А если бы я взял тот мокко, то наценка могла бы дойти до 3000%. Что вы думаете, друзья, может ли наценка на напитки быть еще более абсурдной? Мой ответ – да. В топе нашего списка это простая бутилированная вода. В зависимости, какую вы покупаете, наценка может быть от 2000 до 4000%. Далее поговорим о вас, студенты-трудяги, и как вас обтирают. Начнем с ваших учебников. Учебники в среднем имеют наценку в 163%. Честно, я думал, будет гораздо выше. Но я уверен, что есть такие книги, которые имеют наценку в 300-400%, но в среднем 163%. Далее у нас идет чернила для принтера с наценкой в 300%. Нужен стол для квартиры и кровать для спальни 400% добавочной стоимости на мебель. Этот модный калькулятор, который делает расчеты, ti 83. Друзья, чтобы вы знали, 892% наценки. Все становится еще лучше, когда вы выпускаетесь. Вам надо купить четырехуголку и мантию. Что ж, наценка около тысячи процентов. Все это по сравнению с дополнительными уроками, которые помогают вам подготовиться как наподобие ЕГЭ и бакалавр. Добавленная стоимость достигает 3082%. Не так плохо, верно? Следующий список. Я не знал, как его характеризовать, кроме как ВАУ. Гроб. Наценка 350%. Честно, я думал, что наценка будет гораздо выше, так что не так все плохо по сравнению с остальным, что мы уже видели. Вызов на линию психологической поддержки. Наценка 9186%. Теперь я даже не знаю, что и думать по этому поводу. Легально? Мне кажется, что нет. Ну и вот еще. Лечебные кристаллы. 2 493 828%. Эм, не знаю, они это посчитали. Звучит закон. Разве нет? Хорошо, господа, хочу услышать от вас в комментариях под видео, как вы поступаете с наценкой. Как вы экономите деньги, когда сталкиваетесь с такими большими наценками, о которых мы сегодня говорили? Я хочу это услышать и научиться чему-нибудь от вас.